Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Александра, и у него следующий вопрос. Какие могут быть гарантии, что после победы на торгах по банкротству, когда мы забираем наш объект, это имущество будет в том же состоянии, в котором оно находилось при нашем осмотре еще до торгов? Действительно, когда мы приходим за объектом, и если видим, что его состояние изменилось, мы имеем право не забирать данный объект. То есть конкурсный управляющий обязан сохранять имущество и отвечает за его сохранность. И если вы приходите за объектом и видите, что его состояние ухудшилось, вы имеете право не подписывать акт, вы имеете право не забирать данный объект и признать торги недействительными. Стратегия нашей компании всегда позволяет предупредить данную ситуацию. Ваши правильные действия еще до торгов позволят вам не создавать такую ситуацию. В случае, если она все же случилась, есть очень четкий алгоритм действий, который позволит вам не забирать данный объект на абсолютно законных основаниях. Но здесь, повторюсь, самое важное – это правильные действия при осмотре до того, когда вы приобретаете данный объект. Я желаю, чтобы любое имущество, которое вы находите на торгах по банкротству, которое вы покупаете на торгах по банкротству, чтобы оно было для вас выгодным, всем отличного настроения. Ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы, задавайте либо под этим видео, либо в специальных разделах на наших сайтах. Всем пока!